Что я задумал? что, вот, что у меня? спина так сильно болит. Сейчас блять контроль не Нихуя. Охуеть. <звязь> <звязь> <звязь> <звязь> <звязь> Давай остановимся по-посмотри <звязь> что <чуда>. там. <звязь> Пульга! Пульга! Пульга! Пульга! Пульга! Пульга! Пульга! Покой, Пульга! не Пульга! Пульга! Блин! Ой, ёптись, все и слава Богу, что он жив остался ему тоже. Он правда не соображает, да, наверное? А вот если на такой скорости? Хорошо, что Мир, в общем, то не быстро ехала. Ясно? Давай созвонимся, Александр. Ну, ну, давай. Поехали, пацаны. Это сами хоть живые. С нормально все? Нормально? <просит> На 10-12 метров тормозной путь короче. 50 километров в час. Бля. ка переходит дорогу прямо на это. Это кстати. Оля, поместился, я на этой ворот. Нахуй? <смех> блять, Приехали нахуй. Ты чё, блять, ебанулся, что ли? у тебя есть не нормально у вас что там как это самое <т color buying noise> Jeez, да что ж такое-то я в аварии попал Ладно, давай подъезды, но еще и такси тоже дополнительный такой объект, где тоже можно неприятно передвигаться. В смысле, вот на курина. Наталья пишет, что она, находится она сейчас.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 Vai a chereba, vai a chereba chulquhul. Субтитры <laughs> известно, на данный момент лайнер летел выше бесполетной зоны, там, где разрешены международные транзитные рейсы. Власти Малайзии заявили, что пока не располагают подтверждением того, что Боинг был сбит, и призвали не спекулировать на этой теме. Впрочем, на Украине их, похоже, не услышали. Кирилл Парменов с информацией, известной на эту минуту. 777 малазийских авиалиний выполнял рейс из амстердамского Схипхала в Куала-Лумпур обычный пассажирский рейс на борту 15 членов экипажа и 280 пассажиров, в том числе дети. Самолет входит в воздушное пространство Украины и, не долетая 60 километров до российской границы, падает на окраине села Грабова возле Тореза в Донецкой области. Обломки задевают жилые дома, несколько человек получают ранения, из тех, кто находился на борту, не выжил никто. Оправдательные комментарии тут же поступают из Киева. Президент Порошенко заявляет, самолет кто-то сбил, но вооруженные силы Украины к этому не причастны. А представитель МВД Антон Геращенко уверен, это ополченцы пальнули из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Правда, подобного вооружения у ополчения нет. Еще не успели остыть тела погибших, как в Киеве называют виновных. Пассажирский самолет сбит якобы российскими ПВО. Украина не располагает в районе Донецка какими-либо средствами ПВО дальнего действия. Не располагает такими средствами и террористы. Несоставковка в том, что у украинской армии зенитно-ракетные комплексы есть. И по данным системы объективного контроля, дивизион этих самых «Буков» был на кону не переброшен в район Донецка. На высоте 10 тысяч метров самолет мог быть уничтожен только зенитным ракетным комплексом. А, учитывая, что а, буквально вот в эти дни Украина перебросила на восток а, дополнительные силы и средства ПВО, а, вооруженные зенитно-ракетными комплексами БУК, очевидно, при развертывании на в новой местности производилась их техническая проверка с переводом систем в, боевое, в боевые режимы работы. Вследствие низкой квалификации украинских расчетов ПВО очевидно произошел случайный пуск ракеты, которая привела к уничтожению малазийского Боинга 777. Звучит дико, но примеры были. В 2001 на над Черным морем украинские зенитчики сбивают пассажирский Ту-154, выполнявший рейс Телявив авив новосибирск В Крыму проходили учения и ракету запустили не туда. Погибли 78 человек. Впрочем, есть и другие версии. Судя по всему, действительно, пассажирский лайнер действительно сбит. Сбит украинский ВВС. Я думаю, что это, честно говоря, целенаправленная провокация. Я не исключаю, что это могла быть преднамеренная провокация. Вопрос, кто ее санкционировал и кто понесет теперь ответственность, но нельзя исключать чисто теоретически, что Украина спланировала и осуществила эту масштабную провокацию с тем, чтобы затем обвинить в трагедии ополченцев, либо. Может быть, даже они постараются перевести стрелку и на Россию. Время самое подходящее. Введение международных санкций затягивается, а ополчение Донбасса в последние дни неожиданно перешло в наступление. Потери силовиков растут с каждым днем. Представить Москву бесчеловечным агрессором выгодно как никогда. Только вот бортовые самописцы уже обнаружены. Ополченцы готовы передать их экспертам. Как и допустить международную комиссию...